вранье что в кризис можно стать богаче все это вранье и придумки э, всяких тренеров и психологов что в кризис можно стать и, и успешнее что можно найти свою любовь что можно улучшить отношения все это вранье никого не слушайте я Надежда Новосельская психолог психотерапевт коуч сегодня Поговорим с вами об этом вранье. Почему так много сегодня говорится во всяких там тренингах, всяких там э, в каналах YouTube и других соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, о том, что кризис – самое лучшее время для роста. Что это за фигня такая, да? Так вот, я скажу вам так. Мне на сегодняшний день исполнилось уже 60 лет. Иногда мне не хочется об этом говорить, потому что умом и телом я понимаю, что я еще достаточно свеженькая, да, еще не старая бабулька. А по общим меркам, вот как принято в обществе, да, что-то уже типа уже старики. Сегодня работала с одной девочкой, молоденькой, психолог. Она говорит, слушайте, говорит, от а вас столько энергии прет. Моей маме 45, ну, можно поставить какой-то девочке, 20 с копейками, да. Моей, говорит, маме 45, и она намного чувствует себя такой унылой. И я задумалась. Моему сыну, вот, мой сын 80-го, было бы 40 лет в этом году, я потеряла его 11 лет назад, поэтому для меня это большая боль, но скажу вам, что я из этой боли сделала какой-то ресурс, что ли. Кратко скажу о том, что что меня болит и что меня волнует. В жизни много всяких трудностей бывает, да, и э, предают, и мужья изменяют, и мы как-то ведем себя порой далеко не лучшим образом, кричим, ругаемся, обижаемся. Ну, это нормально, это наша жизнь человеческая, да. И с работой у нас могут быть проблемы, с деньгами могут быть проблемы, здоровье нас может подкосить, и мы с этим справляемся по, в процессе жизни, да. Теряем близких, теряем родных, родителей теряем. Это больно, это очень больно. Недавно работала, буквально позавчера работала со своей клиенткой, тренинговой встречу с ней проводила. Мы с ней работали месяц, чуть больше месяца в коучинге. а у нее там, она простраивала свою уверенность на сайтах знакомств. И сейчас у нее выбор просто, ну, невероятный выбор мужчин. И она себя совершенно сегодня по-другому чувствует. Ну, написала сегодня, что умерла мама, и ей сейчас, конечно же, ни до чего, и это понятно. Так вот, почему я говорю, почему во, во время кризиса, во время кризиса, вранье, что можно подняться и стать э, здоровее, сильнее, красивее, богаче, найти свою любовь. Как вы думаете, почему? Вот ваши мысли. Почему во время кризиса тяжелых случаев тяжелых перемен почему можно найти э, больше ресурсов стать увереннее стать интереснее э, соответственно найти свою любовь укрепить отношения если они такие серенькие стать богаче вот как вы думаете почему как по вашему почему почему это вранье и считаете ли вы, что это неправда, что во время кризиса, тяжелых жизненных всяких перетрубаций, внутренних или внешних? Задумайтесь, попробуйте ответить. Скажу вам из своего опыта, пока вы тут пишете. Я уже сказала, что мне вот столько лет. Я уже сказала, что я пришла свои институты, свои взлеты и падения, и я знаю, что их еще полно впереди. Только знаете, вот делюсь своим наработанным опытом жизненным, самая страшная боль вот из всех, которые были у меня, и там без зрения чуть не осталось, без была герпетический был кариатит, кто знает, что это такое, поставьте, пожалуйста. И там с работой были проблемы, и там какие-то были конфликты на работ... Ну, короче, все, что у всех. Но потеря ребенка, взрослого сына, когда ему было 28, а до этого я уже отца потеряла, до этого друзей теряла и так далее. Жив, без жилья оставалась. Ну, короче, всего было. Вот когда потеряла сына, казалось, жизнь закончена. И вот в этот период, тяжелый период, я к тому времени уже уволилась из государственной службы и уже начала работать в онлайн самостоятельно, уже свою практику вести, как психолога, психотерапевта. Я к тому времени уже была на войне, я уже ну, очень много прошла всего. И только-только выкарабкалась, как бы стала вот на такую тверденькую почву, и тут я теряю своего сына. Конечно, жизнь не хотелось, вообще не хотелось, потому что смысл, ну, в общем. И вот мне, понимаете, между тем жить или не жить был выбор. И раньше, когда я об этом говорила, мне было очень больно. Я вот тут вот комок был, я не могла говорить. Сейчас я об этом говорю, мне, конечно же, грустно, мне э, тяжело, но я все равно говорю не для того, чтобы вы по, пож, меня пожалели, а чтобы поделиться, э, как из этого вышло. Так вот, у меня был выбор. Причем такой легкий выбор. Ну, Что-то уколоть и там вот между веночками на надгробнике там и тоже остаться. И это было, поверьте, проще, чем... Я очень хорошо понимаю людей, которые теряют. Очень хорошо понимаю. Когда отца потеряла, это была одна боль. И он причем ушел так рано и внезапно. И 62 года только-только ушел на пенсию, заработал себе пенсию, чтобы жить, спать, отдыхать, наслаждаться плодами своего труда. Внезапно ушел. Током убивали, электрическим током. Он такой был правильный и все делал правильно, но... Ну, вот такая была судьба. Но там другие родственники уходили. Это было, конечно же, больно. Но когда уходит сын, единственный. И, конечно же, это было состояние, когда смысла не было дальше никакого. Но я подумала. На тот момент я уже прошла трансформационные тренинги. И мне они, по большому счету, помогли мне. Задать себе такой вопрос. Хорошо, я это сделаю. А что будет? Говорит, Смотрите, осознанность на самом деле – это когда мы думаем, а что будет, когда. Вот 23 октября будет мастер-класс, и это не просто будет мастер-класс. Я дам серьезные, очень глубокие техники для того, чтобы вы нашли свою корневую силу. То, что вас может и должно держать, чтобы вы могли жить красиво, ничего не бояться, а если бояться, то справляться с этим. Потому что ну, мы нормальные люди, мы все боимся. Так вот, что тогда мне, какой тогда вопрос я себе задала? Я уже тогда была осознанной, я так думаю, потому что я прошла те тренинги трансформационные, которые помогли мне простроить меня. Вот теперь я могу простроить вас, потому что я теорию, которая проходила на мужествах тренингов, пропустила через себя. И вот эти жизненные серьезные ситуации, болезненные ситуации, они помогли мне подняться и стать более сильнее, что ли. Хотя, когда мне говорят, что ты сильная, меня это бесит, потому что я не сильная, я такая же, как и все, я и боюсь, я и плачу, и так далее. Но вот эти... Вещи, которые нас загоняют, какие-то... Они дают нам сил. Так вот я о чем подумала. Хорошо, я это сделаю, я уйду. Смысла жизни нет. Настолько было горе большое. А что будет с моими родными? Тогда мама еще жила. Мама ушла полгода назад. Чуть больше полгода. А с моим братом, сестрами, маленькими племянниками. И это меня сдержало. А что будет как-то? А будет ли легче моему сыну? Ведь он поднялся на другие уровни. Я тогда много читала, много занималась. И глубоко копала, очень глубоко копала. И я подумала, тоже задавая себе вопрос, а будет ли ему легче, вот сыну, который туда ушел? И вот эти вопросы, знаете, вот этого жесткого эгоизма, который у нас есть, это нездоровый эгоизм на самом деле. Мы когда плачем за своими людьми, которые ушли, мы на самом деле не их жалеем, не себя. Мы не за ними плачем и горюем. Мы, по большому счету, если разобраться, мы жалеем себя. Мы жалеем себя и говорим. И не говорим себе, что мало говорили слов хороших, мало обнимали, мало целовали, мало комплименты делали. Согласитесь. Мы похоронили, горевали, -vale, и жизнь идет. Кто-то залипает на, этой на этом горе, на этой боре, а потом э горюет так, вот так, прям горюет. Когда мне, помню, сказала одна моя знакомая, говорит, твоя горе самое горе». Такое выражение, это такая… Что тут такое? На самом деле она мне сказала важные вещи, я тогда восприняла их болезненно, потому что хотела, чтобы меня полюбили, пожалели, поддержали. А мне сказали, твоя горе самое горе, ты другого, других не видишь». И это меня больно кольнуло, но зато я мне дала это высокую трансформацию. И действительно, в следующий раз, когда я пришла на кладбище, я увидела другие могилы, других молодых ребят и девчат, которые ушли. Что я, оказывается, в этой жизни не одна. Некоторые родители, например, или родственники, да, там падают, умирают и там горюют, и следом уходят. Из этого еще делают какой-то театр, там, в этом много пишется всяких там драматических всяких штук, да. А некоторые просто поднимаются и живут, и живут так, чтобы другим быть примером чтобы другим помогать кто слабее понимаете о чем я так вот я этот свой пример рассказала для того чтобы вы знали что я такой же человек как и вы многие из вас молоденькие еще кто то постарше но не думайте что в этой жизни 200 лет предстоит материальная жизнь она слишком коротка Друзья мои, кто-то уходит в 28, кто-то уходит в 10, в 2, в 3, 3 месяца, в 3 годика, кто-то 90 лет проживает и не знает, на какого хрена он в эту жизнь приходил. Понимаете? Вот сегодня, вчера написала статью о том, как говорить «нет», почему быть удобной, неудобной, что это значит. Ну, девушка-то написала, если родителям, то я хочу ей им больше там типа угодить, потому что они мне дали много заботы, внимания, они мне жизнь дали, вложились в, в меня, и поэтому я там для них стараюсь. И это правильно. Родители это святое, но не до такой степени, чтобы мы помогали им быстрее стареть, хиреть и уходить. Кто понимает, о чем я? Есть. За более чем 20 лет работы с людьми, есть такой у меня опыт, когда мужчины, женщины, находясь с родителями, заботясь о них, угождая им, из этого вот, вот, вот приношения такого, что они ему жизнь дали, они мне образование дали, они в столько у меня вложились, они забывают про свою жизнь. И, таким самым, и тем самым образом они нарушают нарушают баланс в мире, баланс во Вселенной. Любить, уважать, ценить, помогать, поддерживать, но не ценой своего счастья, не ценой своей жизни. И как это сделать так, чтобы мама или папа не манипулировали? Как сделать так, чтобы... Примеров куча, я думаю, у вас тоже есть такие примеры, я Знаю примеры такие, когда девочка умная, красивая, у нее несколько языков иностранных, она сидит дома, а мама бедная, несчастная, все, многие годы все умирает, умирает, и все болеет, и болеет, и никак не умрет. Так нельзя говорить, я понимаю, но мама не осознает, что она бессовестная манипуляторша, но она этого не понимает. Она делает это все, ну, как, как делает и, этот, и это называется низкий уровень осознанности. Рожаем детей для того, чтобы потом они нам что-то отдали. Поэтому моя история жизненная, вот потеря моего единственного сына, дает мне много куда копнуть, чтобы понимать, что я и так понимала, но в общем-то, в общем-то. А теперь я понимаю, что, например, вот мой сын, оставил квартиру, которую мы для него старались сделали. И у тебя эта квартира это как я так называла, что вот он мне оставил еще там какую-то помощь мне, как пенсию, заботу обо мне, ну это так себе я придумала, да. Хотя же я туда старалась, вкладывала, и мы старались с семьей вкладывать как могли. А по большому счету взрослые люди, взрослые люди. Должны думать о своей старости сами, это их святая обязанность и не сидеть у детей на шее, не ждать про, не ждать про пенсию, не думать о том, что дети, детям ну, сейчас я помогу, у самой, извините, жопа голая, куча болячек, а она помогает детям, взрослому сыну с невесткой, там, с квартирой, с ребенком, ну, а и что потом? И что потом будет с тобой? Ты вон уже ходишь, ходишь, он куча у тебя всего. Почему о себе не позаботиться вовремя? Почему вот такая ситуация с сегодняшним коронавирусом, такой, по сути, это объяснение очередного экономического кризиса, ребята. Я думаю, вы это понимаете. Поэтому расшатывают информационно-психологические операции, с учетом зомбирования людей, неокрепшие умы людские. И что нужно делать сейчас? Что сейчас нужно делать, чтобы стать богаче, успешнее? И почему, как я сказала в начале нашего эфира, во время кризиса люди могут стать успешнее, богаче? Потому что есть такое понятие, петух пока не клюнет в одно место, мышь не… Да? Поэтому, по сути, человечество развивается таким образом, что оно должно проходить какие-то трудности. Если человек залипает на расслабоне, то он не растет, он деградирует. И так люди устроены, что… Они развиваются двумя путями. Есть такой, таких два пути, два, путя, два пути, рычажный и пороговый. Рычажный это когда скорость первая, вторая. Ну кто механическую коробку понимает о чем я, да? Любая коробка передача она включает сначала первая передача, вторая, третья и так далее, да? Потом вы разгоняетесь и вы идете степ бой степ То есть у тебя сегодня есть там пять тысяч там чего там рублей долларов там евро гривен ну, каждого свое да ты понимаешь ага у меня вот вот этого как бы хватает но я хочу больше и вот в этот момент нужно искать варианты давай чуть-чуть подымем и будем идти да? и это называется повышать уровень нормы через через хотелки потому что чем вы больше хотите чем вы больше делаете соответственно большему количеству людей вы даете пользу ну, например вы больше продаете своих услуг, большему количеству людей даете пользу, правильно? Ну, вы же хорошие услуги продаете или продукты. Согласны со мной? Кто согласен, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Если ваши отношения вот, вот как-то такие вот уже ровно-серенькие, значит, вы уже пропустили, потому что над отношением нужно работать постоянно. Улучшать, улучшать, улучшать эмоциональный фон поднимать, игру устраивать – ну так, потому что человечество и вообще все в этом мире должно двигаться. Болото воняет. Знаете, в отношениях, когда люди ничего не делают, кто-то кого-то обижает, кто-то кого-то унижает, кто и этот терпит человек, ну, по большому счету тот, кто терпит, тот является причиной. В большей степени. Спасибо большое. Угу. Поэтому. Тот, кто терпит, терпило, он является причиной. Не тот, кто его гнетет. Понимаете, о чем я? Не тот плохой, кто вас унижает. Это вы терпите. Вы терпите низкую зарплату. Вы терпите унижение близкого человека, родного, мамы, папы, неважно кого. Это вы не растете. И если мы говорим про отношения, то человек, который терпит, он терпило, и он способствует развитию зла. Если женщину бьет муж, ей нравятся вот эти качели эмоционально, сексуальные, но ну, это ее выбор. Дети тут причем. И часто там вот пишут, вот там вот в группах в Хургаде, я там вижу в Фейсбуке там разные группы, пишут, вот что делать, если муж ударил по лицу, выгнал, побил, еще что-то. Как мне вот прощать ему или не прощать? не первый раз, наверное, раз она так сейчас написала. Или, или он прожили там пару лет прекрасно, прекрасно, прекрасно, и тут вдруг он заявляет о том, что Вадим, вы присоединяетесь, я могу вас сейчас пригласить, если хотите, мы будем с вами общаться. Я вас сейчас приглашу, если вы готовы. Ну вот, видите, от... Поэтому, ребят, я с удовольствием приглашу вас на общение, я с удовольствием буду проводить с вами эфиры, отвечать на ваши вопросы, проводить консультации, мне это нравится, я могу делиться опытом. Так что, давайте пишите, кому интересно, какие вопросы проработать, пишите, приглаша... пишите что вы хотите присоединиться, и мы с вами будем работать, не вопрос. Вот это как раз следующая тема страхов. Страхов выйти в эфир, страхов заявить о себе, страхов сказать выше по, по, по зарплату поднять, страх, значит, новое дело, страх быть удобным, неудобным, терпеть. А почему человек терпит унижение, когда ему по лицу дают, бьют, унижают? Почему человек терпит? А потому что нужно уйти, начать что-то по-новому делать, пройти какой-то дискомфорт, и человек готов терпеть вонь, гниль, болото, либо ничего не поменять. А потом мы удивляемся, почему дети такие, почему дети не могут реализоваться в этой жизни. Поэтому в кризис мы можем еще лучше стать, Потому что кризис — это как раз создаются те условия, когда человека, понимаете, под задницу подталкивает. «Давай, делай что-то другое!» изучая языки!» вкладывай в себя, прокачивай свою психологию. Тебе страшно там поменять какой-то э, вид деятельности, тебе страшно начать общаться, ты, ты в одиночестве заколебалась или заколебался уже. Э, ну, я понимаю, что вы не очень знаете по-русски, ну, можно и чуть-чуть по-русски, я консультирую из разных стран людей, поэтому где-то с переводчиком, а где-то чуть-чуть как можем, в любом случае надо пробовать, что-то надо делать все равно. Поэтому, люди добрые, откройте глаза, кризис надолго. И если этот хаос с коронавирусом, безграмотные люди подхватили и растаскали по всему миру вот эту вакханалию, вот этот, теперь на этом играют по свои интересы государственные деятели, ну те, кто нечисты на руку, потому что Прежде всего нужно быть грамотным. И вирусологи должны заниматься, не инфекционисты. Потому что вирусология и, и вирус, и инфекция – это разные вещи. Я как медик вам говорю. У нас часто людей просто лапшают, а люди ленятся зайти в Google и посмотреть про коронавирус, как он, откуда он, что нового происходит. Они ведутся на все, что им лепят. Понятное дело, что нужно держаться в дистанции, что нужно проветривать оповещение, что нужно заниматься своим иммунитетом. И так далее, и так далее. Понимаете? Но вестись на это мы не имеем права. И тем, и тем не менее, мы должны подчиняться законам и правилам. Поэтому к чему я это все говорю? А, человек развивается только через трудности. Ну, ну не бывает вот. Рычажный период, это вот шаг за шагом, да, я начала говорить, а пороговый это когда ты стоишь уже над грани, над пропастью, порог уже, вс, уже уперся в бом, там, в какую-то стенку, там, в куда-то вперся. И ты начал думать, а ему жить или умирать? А хочет ли он жить? И вот этот, этот инстинкт самосохранения включает в человека силу новую, понимаете? Потому что мы слишком расслабились. У нас появилось много информации, много тренингов разных. Люди включились в развитие свое, да, люди включились в какие-то множество. слава богу, сегодня много этого материала, где люди могут развиваться, потому что нас никто не развивал, в школе этого не давали, в институтах этого практически нет. Ну, я не знаю, по бизнесу это, я, насколько знаю. Совершенно мало материала, который можно применить в реальной жизни. Психологии мало в институтах, в школах и везде. Да? Там мар маркетинг тоже преподается постольку, поскольку только через практику реальной жизни мы изучаем все. Люди получили результаты, поделились, поделились с вами. Получили, получили результаты построения отношений, по знакомству по сайтам, поделились с вами. И так далее. Получилось у людей сделать свой бизнес в интернете, они поделились с вами. Приветствую, Светланочка. Угу. То есть сейчас время трейдингов. Сегодня время, когда мы просто обучались чему-то, уже не интересно никому. Хотите вы что-то делать в интернет? Не знаете у вас. Не знаете никакого, у вас нет никакой профессии, которую вы хотели предлагать. Хотя можно все что угодно сегодня предлагать. Вы можете, вы можете быть фотографом, художником. Вы можете быть врачом, окулистом, врачом-терапевтом, психологом, преподавателем. Таким угодно вы можете быть, и вы можете быть полезны людям. Для этого нужно пройти определенный этап, короткий, простой этап, где к вам, на вас будут идти. Одну и ту же тему дает Новосельская и Светлана Дениска, или, или Галина Петрова. Одну и ту же тему дают, да? Пойдут, кто пойдет Дениска, кто пойдет Новосельская, кто пойдет Петровой. Согласны со мной? Поэтому некоторые говорят, ой, да там полно всего в интернете. Так миллиарды людей сидят в интернете. Взяли какую-то одну тему, то, что вы умеете делать, и пошли, и работайте. и зарабатывайте себе. И, кстати, больших денег не надо вкладывать. Вы в институты свои вложили намного больше. Время, здоровья, нервов тоже много больше вложили, чтобы получить то, что сегодня вы имеете. Почему в кризис э, люди поднимаются? Потому что в период кризиса человек становится, мобилизуется человек, становится, мобилизируется. Здравствуйте, Антонина. Э, и тут получается, ты стоишь над пропастью. Или тебе умирать, вздыхать, болеть, или взяться, заняться собой? Почему люди имеют те отношения, которые они терпят, э, там, не знаю, унизительные отношения? Я его люблю. А дети? А дети как-нибудь разберутся сами. Это мама осознанная, да? Почему? Раньше же ведь не было столько материала, как сегодня. Сегодня, господи, и открываешь, кликаешь, Google, все это есть. А, да, Нет, это не так просто. Но и просто с другой стороны. Выбираете одну тему, четко идете по ней, работаете, никуда больше не, отклика, не, отключ, не отвлекаетесь, и на вас будут приходить люди. Месяц, два, три, полгода. И вам очень понравится такая работа в интернет, имея свою какое-то конкретную тему. Вот у вас есть? Там вы фотограф, умеете фотографировать, умеете там создавать как, как какие-то дизайн, создавать, еще что-то. Вы знаете, сколько сегодня люди могут зарабатывать на этом? После того, как сейчас начался этот кризис, люди многие ринулись в интернет, и поэтому, конечно, интернет-профессии, интернет-профессии стали более востребованы. И то, что не считал нужным заниматься в интернет, не знал компьютера, сейчас хочешь не хочешь приходится. И это же ну, не надо этого делать. В кризис людей жизнь поджимает и проверяет на вшивость. Вот первая волна, я знаю, статистика показала, что те, которые съехались в дом, в общие квартиры, в общие дома, они повозвращались домой, да? Уличество количество суицидов, там всяких там побоев и так далее. Люди не, уме, не привыкли, не умеют жить друг с другом. А если люди растут умом, сознанием своим, то они ищут, а как? Как можно договориться с мамой, которая ты вернулась в дом? Девушка одна писала, мама э, там конфликт с мамой, потому что девушка вернулась из-за границы, стала жить с ней. Да уходи просто, мама привыкла жить одна. Она пишет, я там пока строится квартира, мне нужно пожить пока у мамы. Вот, и с мамой у меня конфликты. Мамина, квартира. Собрала манатки и пошла. Снимаешь комнату, квартиру зарабатываешь. Или мама, наоборот, терпит сына или дочь, потому что, видите ли, обстановка в мире пришла и сказала: Так, дочь или сын, даю тебе 30 дней. Поживи и параллельно ищи себе работу. А мы что делаем? Продолжаем делать выученную беспомощность и уничтожаем этого человека, своего дочку, своего сына, дочку или, или ребенка. или там. То же самое касается и наоборот. Мы думаем, что мы делаем хорошо, а на самом деле мы делаем медвежью услугу. И трудности, кризис человека закаляют, еще раз говорю. Я рассказала вам свою историю, которая произошла со мной. У меня было много таких историй. И на сегодняшний день мне проще, знаете, наблюдать, писать книги, дописывать, издавать. Не торопиться, не думать, как лучше, как лучше, как лучше подать. Да я когда смотрю, что люди пишут, как они сидят, боятся выйти в эфир, боятся написать статью. О чем это говорит? от никчемности, от страхов о своих. А теперь скажите, пожалуйста, придет время, вот те, кто боятся, и вам предстоит держать ответ перед своей душой. Не важно, сколько вам лет, 20, 50, 60. Что вы скажете своей душе? Я себе искала отмазки, я не делала этого, я не делала того, мне было страшно. Зачем приходил, просит тебя душа? Но я знаю, что это не все зададут такой вопрос, потому что не у всех людей такие вопросы вообще возникают в голове. Потому что человек надеется на Бога, на какие-то практики, человек надеется на Бог знает кого, только не на себя. Так вот Бог помогает тем, кто помогает себе расти, делать навыки, общаться, перебирать мужчинам, если попадаются какие-то говнюки, простите меня. Пообщалась, посмотрела, дальше пошла. То же самое мужчин касается. Попалась не та женщина, идешь дальше, нечего на них обижаться, какой який шок такого из дыбов, Понимаете? Нас Бог пороет по нашим э, убеждениям. Вот, тебе надо было вот такого никчемного, или там, ну, никчемного, вот такого, какой есть? Значит, тебе нужно было для чего-то вот эту дуальность проработать твою. Не устраивает? Договорилась, попрощалась, дальше пошла. А не терпим, как терпилы. Понимаете, если мы говорим о счастливых отношениях, о счастливой жизни... То это не только любовь и видновшины чувства это комфорт удобство что вам было комфортно и удобно чтобы вы не напрягались когда идете домой что вы могли договориться что я сегодня не могу там заниматься любовью или не хочу готовить вот я сегодня не хочу ничего делать. Чтобы вы не бегали на полусогнутых и не делали ради кого-то это что-то. А если уж пришлось вам жить там, пока, взрослыми детьми, например, то строгий дедлайн, строгая договоренность. Вот это делаю я, вот это делаешь ты. Если ты, ты этого не делаешь, что? Лишаешься того. А как иначе? А мы жалеем. Да, и пожалеть надо, и приголубить, и прижать, и поплакаться. Это все нормально, мы все люди, но без перебора. Дайте человеку рост. Поэтому в условиях кризиса каждый выбирает, как он может вырасти. И в мастер-классе 23 числа это будет целый тренинг, и он будет бесплатный. Я не знаю, сколько он будет. Два, три, пять часов. Как вы будете задавать вопросы? Но я вам покажу структуру, из чего мы состоим. В вашей голове пазликами уложится все, что вы за всю жизнь свою не знали. И поэтому это будет тренинг бесплатный. В записи он будет, конечно же, платный. Поэтому, кто еще не зарегистрировался, в Фейсбуке будет под этим видео а в Инстаграме в шапке профиля. Прошу, милости прошу. Рекомендую вам 23 число, это у нас, по-моему, пятница, да? Пятница-развратница. Посвятить себе вот эту 23 пятницу, 23 число, те, кто был у меня на тренингах, те, кто и не был еще. Рекомендую, потому что вы там четко поймете, на каком мы сейчас этапе жизни. Сколько не дают практик, в статьях, в видео, мало кто делает, потому что бесплатно, бесплатит. Потому что вторая причина, людей столько мыслей в голове, такой хаос, мамочки, и мы э -э -э, не знаем, на что хвататься. А тут ты идешь, и ты сидишь, ты настраиваешься, дают тебе вопросы, ты отвечаешь, пишешь, практика за практикой, практика за практикой. Кто-то из вас офигеет от того количества осознаний, инсайтов, которые вы получите, потому что и в деньгах, и в отношениях, и в здоровье, везде, друзья мои, психология, психия, душа, думаю, да, вот вижу, слышу, чувствую, это все нужно делать грамотно, потому что то, что сегодня вы имеете, это результат деятельности ваших Ресурсов, которые дал вам Бог. Ума, тело. И если у вас венозные застои, это вы застоялись, это вы никуда не идете или идете слабо, боитесь, жалеете себя. Или же наоборот, что-то держите и не отпускаете. Это главная такая психосоматическая причина. Боитесь нового. Может быть, у кого-то сердце, там астмы какие-то. Это тоже признаки ваших ума, ваших мыслей и ваших поступков. Вообще все, что если в отношениях у вас не то, вы недовольны кем-то, значит вы живете в своих вот, вот тараканах только. Вот, то, что вы, вы видите, то, что вы хотите, и если вы не понимаете, почему вам не дают это. Значит, вы делаете что-то не так. Вы не спросили у человека. Вы побоялись спросить. А почему ты мне не даришь подарков? А почему ты приезжаешь раз в месяц или раз в неделю? А почему то у тебя нет денег? Что ты за мужчина такой, что у тебя нет денег? Ты кто вообще? Как это у мужчины нет денег? Я тут при чем? Если ты мужчина, у тебя нет денег. Иди в вагоны грузи ну и так далее. Я утрирую, да? Но женщина терпит такого мужчину. И вместо того, чтобы думать, а как лучше о себе позаботиться, что, какие навыки, какие действия, какие состояния, на какие сайты знакомств, на каких сайтах знакомств общаться, как выкладывать, э, позиционировать себя в соцсетях, в мире, общаться, говорить. А вместо этого идет какие-то божественные практики, к торологам, э, астрологам, бабкам, да, можно. И бабки, кстати говоря, они просто не умеют научно сказать, они тоже говорят правильно. Только там между строк надо прочитать по-другому. Потому что бабки тоже работают умно, они как хорошие психологи есть. А человек хочет услышать то, что он хочет услышать. И ответственность на ком угодно, только не на мне потому что я боюсь делать новый шаг, потому что я не делаю вот этого, потому что я не хочу, не могу сказать вот это. Так кто виноват? Пойдите к бабке, послушайте какие-то медитации, они тоже работают, и я их тоже даю, я им пользуюсь каждый день для того, чтобы мозг загрузить, тело успокоить, баланс установить, чтобы энергия была другая. Да, это все нужно делать в комплексе, Поэтому 23 числа в пятницу, тот, кто пойдет на мастер-класс, настройтесь на глубокую работу. Берите с собой где-то литра-два воды теплой, чтобы у вас стояла вода, заранее говорю. Все это будем, эту дрянь все будем вымывать из тела. И умом, и сознанием, и через практики. Ручка, чтобы хорошо писала, тетрадочка такая, чтобы была или несколько листов бумаги, заранее приготовленных. Сядьте так удобно, чтобы вы могли работать. Выключайте все, все браузеры, чтобы ничего не мешало, не отвлекало. Попросите своих родных, чтобы вам не, вас не отвлекали, кто живет там, не может закрыться в отдельной комнате. Придумайте заранее, чтобы вы могли поработать. Потому что будет глубокая трансформация. Понимаете, я не могу сказать, что там, я прям-прям там вообще супер. Я такой же человек, как и вы. И мне порой не хочется больше ничего делать. Мне хочется просто поливать цветы. Мне хочется шить, вышивать, писать книги. У меня все это есть, я это люблю. Но когда выйдешь, почитай что люди пишут, какими они, что у них на страницах, как они увлечены политикой как они увлечены каким-то хламом, что они транслируют, что они комментируют, как они реагируют на происходящее, как, каких они одеждах ходят, как они пишут. Я, у меня просто болит душа. Я, просто, я поняла, что я не имею права молчать и не имею права не давать мозгам немножко прочуханки вашим, потому что сама себя с помощью и своей жизни и своих тренингов и жизненных и, и чисто психологических и по жизни и по отношению, по здоровью я себя по сути сделал инвалидность в 42 года так просто не дают на фоне контузии головного мозга и я не идеал но то что я сегодня я имею результаты какие как я живу что я делаю мой опыт, мой, мои образования, мое понимание психологии, человеческой души дает мне право вот сейчас вам давать такие материалы. Поэтому человек, еще раз повторяю, развивается в кризис. К сожалению, пороговое развитие, к сожалению, у людей идет кризис. Малое количество людей развивается рычажным. Помните, я говорила, рычажное и пороговое развитие. Случайно это степ-бай-степ. Потихоньку. Вот у меня сегодня есть вот так. И я знаю, что залипать нельзя. Потому что если у меня все хорошо, то меня откинет назад. Мне нужно обязательно стремиться лучше. Если у меня мышца, вот то мне надо чуточку ее подтянуть. Да? Если я поднимала там, там что-то делала, там, не знаю, получая там тысячу долларов, то нужно 110 хотя бы повысить. Но не стоять на месте, потому что это равно регресс. Так устроен мир, все время что-то меняется, развивается. И человек – это тоже биологическая структура, он тоже должен развиваться. Если он не развивается, если отношение болото, если застряли вы в доходах каких-то непонятных, бизнес у вас застрял, ваше МЛМ вы начали и не пошло дальше. Так сколько вы не бегаете по компаниям, по разным, ничего не будет. Люди смотрят на вас и идут на вас. Понимаете? Вот вы… Цельный человек, уверенный, чем-то делитесь, пишите, учитесь, развиваетесь, не жадничайте, лучше не меньше покушайте, лучше какую-то тряпку не купите, но вложите в себя, пойдите на курс, пойдите на консультацию, проработайте себя. И так Бог дает нам очень много возможностей, но, к сожалению, люди не думают, что до них кто-то что-то решит. И этот кризис, добрый вечер, он для того, да, да, для тех дам, кто, кто завис, кто все ожидал чего-то, все, кто ждал чего-то. Понимаете? Вот если сейчас люди не возьмутся, то видите, что происходит с кризисом? Кризис вы знаете, сильные становятся сильнее. Кто об этом знал? Единичку в чат, поставьте. Самые слабые, они всегда умирали. А середнячок, это тот, кто трудился, беспокоился, о детях думал, налоги платил. Вот, вот такой среднестатический человек. Вот на них все это висело. И сейчас этот мир расслоения богатых и бедных еще больше происходит. Среднячок, на него голову приходит еще больше страхов и всяких, всяких испытаний. Потому что вы налоги платите, я вы, мы все платим налоги, мы платим за коммуналку, мы за детей, за, за, за того, за того, за того переживаем. А бедные, которые привыкли, что им кто-то даст они пойдут, смотрите, или пойдут воровать, убивать, или они сдохнут с голоду. И надо это просто понимать. Согласны со мной? А тот, кто постар, по богаче, он умел создать эти ценности, он сумел наработать опыт, он станет или чуть беднее, или поднимется еще больше, потому что чего? Потому что ну, мозги предприимчивые. Он уже знает, что, ага, был прошлый кризис вот такой, я вот там просел. А вот тот поднялся, а что он такого сделал? А ну-ка я продумаю, проанализирую, смоделирую ситуацию. И он туда уже мозгами чик и пошел. А эти а беденькие, вот такие вот, которые живут на государственных подачках, на, они и так и будут так жить. И они, им станет не очень плохо. Поэтому... Кризис для того и дается, чтобы дать нам поджопник, если мы сами не умеем развиваться рычажным периодом вот этим, да, лучше хочу есть вот так вот так вот так вот так лучше лучше больше больше и не понимаем, что сегодня есть то, что есть и на этом нельзя успокаиваться, надо стремиться чуточку больше себе, детям, людям, миру отдавать больше для людей стараться не только для себя. Потому что сегодня мир э, наказывает тех, кто только для себя гребет. И если вы сейчас можете написать мне, вот там олигархи, вот там, они свои выгребут, не переживайте. Они свою выгребут. И если вы видите, что кто-то поступает э, ну, очень нечестно, очень плохо, пошлите им благословение. Не осуждайте их. Потому что вы цепляете на себя их проблемы. Понимаете? Поэтому. Перезагрузка, лучшая версия себя, дает более лучшую качественную жизнь. Мышление, вот от мышления, что вы сегодня думаете, то, что вы думали вчера, соответственно, то вы делали на основании ваших убеждений. Соответственно, то вы имеете сегодня. И если вы не шли, не развивались, то… Вот эта волна кого-то снесет, а кого-то, наоборот, поднимет. Кто-то так встрепенется, вспомнить, что жить надо, детей кормить надо. Некоторые выбрасываются из окон. Некоторые за зарываются еще большую проблему, и депрессию и плачут, и, и думают, что сегодня государство платит и будет платить всегда. Нет, ребята, чуть-чуть смотрите вперед. Государства тоже не вечные. И платят вам, я уверена, не настолько много, как вы достойны этого. Если сегодня платят, не значит, что будут платить всегда, потому что экономическая ситуация такова, что заваливается экономика, соответственно, платить будет много. Вы гляньте, сколько людей сокращается. Во Франции, насколько мне известно, сейчас положение чрезвычайное создали, да? вели правительство. В в вот Чехии закрыли все, что можно позакрывать. И вот так вот, вот это вот канитель идет по миру. Вот это открыто, где-то закрыто, но вот эта чехарда продолжается. В итоге люди увольня, людей увольняют. В итоге никуда не денешься, нужно идти где-то в другом месте искать. Нужно идти в интернет. Потому что люди куда пойдут все? К интернету прильнут. И если вы для себя выбрали какую-то компанию, МЛМ, например, если выбрали там что то вам нравится значит работайте более грамотно осознанно делайте рекламу не жадничайте привлекайте своих людей чтобы зарабатывать увеличивать потому что сегодня увеличить свои доходы можно за счет того что люди хотят у людей болит душа у людей нет денег люди хотят быть здоровыми И если ваша продукция связана со здоровьем с душой с увеличением, там, прибыли, там, еще чего-то. Значит, вы будете зарабатывать. И так далее. И для того, чтобы страхи превратить в ресурс, мы учим учиться, как с этими страхами работать. Я дам вам практики, глубокие, настоящие, связанные с вашим умом и телом. И так как будет небольшая группа 23 числа, то те, кто придет, вам повезет. Вы получите материалы, которые стоят тысячи долларов. я не, не оговорилась. И каждый разберет свою проблему. Кто-то засел в серости в буднях, у кого-то с деньгами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с одиночеством. Структура личности одинакова. Структура достижения чего-либо в жизни – Прописано э, исследованиями науки, проверено на практике тех людей, которые это сделали. Исследования эти люди, люди препарированы, их мысли, их, их души. И, и записано это все, что они такого делали, о чем они думали, что они чувствовали, почему у этого получилось, а у этого с подобной ситуацией не получилось. И вот взяты те материалы из научного, из практического уже опыта. И выложены вот в практике, которую я буду вам давать. Ну, а я буду с вами прощаться. Я желаю вам хорошего вечера. И знайте, что если вы трудности себе сами не создаете для того, чтобы расти, не создаете себе геройские поступки, условно, ну, опять же, геройские, вот я почему-то говорю, потому что обливаться холодной водой, для меня это геройский поступок. Вот для меня каждый день практически это геройство. Мне не хочется, но я иду. И зимой, и летом. Конечно, когда дома больше эффект, а когда я где-то в теплых странах, там, ну, там такого нет. Там холодной водой не обольешься. Но все равно найти способ можно. Каких-то себя делать, каких-то стрессов. Потому что во время таких стрессов организм мобилизуется, работает иммунная система, зарабатывает, прорабатываются хорошо обменные процессы, кровообращение, улучшается кровообращение и те процессы, которые были там где-то застоялись, там какие-то тромбочки, какие-то нам ну, ну, ну, вялотекущие, они кху, начинают работать. Поэтому не жалейте себя, работайте над собой. И в кризис, если вы не создаете себе сами эти кризисы, вот эти вот маленькие, такие геройские поступки каждый божий день, то так устроена Вселенная, так устроен мир, что создадут нам такие условия. Люди, обстановка, обстоятельства пошлет вам там, ну вот сейчас вот нам всем дано. Ну, люди загадили планету, люди перестали работать, работать над собой, больше потребляют. Ну, это мое такое наблюдение. Привыкли только брать, и поэтому много балласта на, этом, на этой планете. Это так. Это моё, мой вывод, мое наблюдение. Поэтому кому-то, может быть, это больно, неприятно. Но выход из всего есть. Если один человек смог, другие могут повторить. Идите к тем, кто пробил себя, пробил вот эту дорожку, кто сумел выбраться. И учитесь. Сегодня стыдно быть невежественными в 21 столетии. Стыдно. Сегодня он взял кнопочку, нажал, задал запросик. Все, ответ пришел. Сегодня стыдно быть невежественными. И жить, быть бедными, больными, одинокими. Правда, стыдно. Стыдно. Понимаете? Я Надежда Новосельская, психолог, психо физиолог, психотерапевт, лайф-коуч. Приглашаю вас на мастер-класс, ссылочка будет под этим видео, в шапке профиля в инстаграме. А я вам желаю хорошего вечера и жду вас 23 октября. Вечернее время будет нашего мастер-класса, начнем мы, наверное, часов 16, я так подумала. Но еще напишу вам, когда будет точно этот мастер-класс, потому что я думаю, что это будет серьезная, большая работа. Много будем работать. Я настроена в вас много вложиться, вкладываться, давать вам. Ну а уж, как вы там захотите, так и будет. Всего вам доброго. Успехов и роста. Кризис!